так сказать внешний вид плантации так вроде неплохой урожай ну что я могу сказать это у меня как бы промежуточный субстрат зреет еще более на мой взгляд ну, урожайность покажет более Совершенный вид. Этот как-то немножко подвержен заболеваниям и так далее. Ну, и не настолько питательный. Ну, вот, стоит проблема с тем, чтобы прореживать. Прореживать зависть грибу, чтобы регулировать крупные там, грибы или более мелкие. Еще хочу раз повторить, что этот э, э, грибы получен на субстрате нестерильном, то есть э, не применялось никаких специальных защит специальной защиты. все Весь посев я производил э, в этой же теплице вот на вот этом столе. Тут все и происходило. Значит, все-таки есть возможность выращивать грибы на нестерильном субстрате. Лишь бы возможности субстрата ну как бы давали такое свойство субстрата, давали такую возможность. И в общем можно производить в любом количестве без особых проблем. Это как бы ответ промышленному производству грибов. Ну все.